Привет, игрок! Я бы хотел тебе посоветовать новый DarkRP проект Furious RP. Ведь на нем множество интересных аддонов и профессий. Большая и красивая карта не заставит тебя скучать. Система скинов на оружие и аксессуаров. И все это без доната. А также есть система смены дня и ночи. Хорошая оптимизация и отзывчивая администрация. А также, если ты зайдешь прямо сейчас, получишь VIP на 30 дней. Так колес. Вообще вообще нету. Ставлю. Ты безоружен. А теперь? Это Ну Ты достаешь оружие, когда у кого-то у как другое оружие? Ладно, уговорил. Ты еще адекватный пиздец. Алексей, заберу. Жди, дай ему деньги дам, он меня грабит. Пожертвование начинающей братве. Здорово. Как часто, играя на DarkRP сервере, вы сталкиваетесь с таким явлением, что вас кто-то пытается с сервера выжить. У меня вот уже закончились пальцы считать подобные случаи, потому что в одном ролике меня пытался слить какой-то школьник-болван и при этом сам не выходит наказание. Другой какой-то тоже конченый болван пытался покрывать своих друзей, будучи донатным администратором, и тоже за это поплатился. Итак, в сегодняшнем ролике донатный болван чуть ли не умолял о моем бане на 13 часов, и администрация этому поспособствовала, а также другие наборные администраторы. Администраторы пытались всячески меня слить, пытаясь подать на меня жалобу на форум или нажаловаться другим администраторам. Сегодня я не скрипач МП4, а враг народа МП4. Мне кажется, что это скрипач, он восстановился контент из пальцев. Считаю до трех. два, три. С этого момента мои самые преданные фанаты на Гамбит РП похищают меня, чтобы все экранное время было занято ими. Но я же не дебил, чтобы на 2-3, а то и больше минут показывать, как донатные обезьяны бегают и не знают, что делать с заложником. Я просто покажу вам ключевые моменты. Ой, ебать, вы вы лали, ебать. Вот это, сейчас человек может забавить за то, что он со сломанными руками развязывается. Так нахуй ты человеку руки сломал и заковал их наручники, смысл от этого? Вот мы не Совсем плавно приближаемся к тому моменту, как меня уже хотят выкупать другие граждане, которые увидели от них отверт. Обратите внимание на трех человек, которые за мной присматривают и которые были с самого начала их трое. Но внезапно появляется четвертый обмудок, который решает ни с того ни сего нарушить правила нон-РП. В чем же тут будет нон-РП? Спросите вы? А я вам отвечу: идет передача заложника. Люди толпятся просто. У входа там расставлена килзона, и тут ни с того ни сего какой-то левый абсолютно челик прибегает его впускают. Очевидно, ему об этом сказали через дискорд, и он такой на радостях пришел, присоединился, прошел через людей, которые хотят выкупить заложника, и начал тоже отыгрывать РП. Давайте тебя в аукцион устроим. Открой. А Кто дороже купит, Заложник! тот и забирает. Узи, узи, узи, узи, узи. Ритарь оружие. А Давайте а я с... выкуплю. Где, где отсюда у нас? мне сюда. Да. А. А. А. Слышишь? Заходи. Завтра протянется просто пиздец. Давайте я выкуплю. все-таки золотая цепь наша. А я соплю, принцип. Да, давайте. Разве ему не должно быть похуй на то, кому он продает заложника? Это самый нелогичный захват заложников, что я мог встретить вообще. Челики сами разговаривают с теми, кто хочет выкупить заложника. Они предлагают, чтобы они как раз его выкупили, они заходят и их убивают. Что это за хуйня, господи, блядь? А зачем ты его убил? Он же купить хотел. Тебе же сказали, я рад сюда Вот открыть. покупатель а что будет, если не закрою хуила? После этого на меня прилетает ЖБ по нарушению правила ФРРП, потому что мне сказали замолчать, но я его не слушал. Ну, это как минимум нелогично. Ну, он вы играете на серваке дольше, чем я, вы пользуетесь наручниками чаще, чем я, и вы не знаете о такой функции, как кляп? Нет, ну, конечно же, мои преданные фанаты на этом серваке знают об этих функциях наручников, но они ими не пользуются, потому что они хотят вытравить у меня нарушения. И вот и все. Теперь мы плавно переносимся на жалобу, которая длилась 40 минут. 40 минут ровно, чел потратил своего времени и нашего, чтобы дать мне бан на 13 часов. Твою невнятную речь, Невнятную речь, блять. Локи, на тебя жалоба. На чем? Здравствуйте, значит, я вам. Ну я вам говорил не открывать свой рот. Вы что-то там невнятно бухнили. Вот. Тем самым нарушили правила фирер а ты мне что угрожал чем-то? Ну, я могу это администратору показать. Я не помню точно, а ну, угрожал. Ну, ты мне чем угрожал-то? Убийством? Чем? Что ты хотел от меня? В смысле, я... у меня вроде была рука хорошая. И тебе говорил, дальше что? Что ты хотел от меня? Ты меня не слышишь, я тебе говорю, я открывай свой рот. Ты разговаривал? Ну завяжи мне рот тогда, у тебя была функция такая в наручниках, твои проблемы. Что ты меня убьешь, ты заложника взял, чтобы отдала. получить Слушай, деньги за него. Я нарушил правила. Нет, не нарушил. Ладно, ты можешь как по любому отмазываться. Если а что отмазываться? Хочешь, ты можешь спросить... О, любого. Что? Знаю, спросить. Здесь настрое админы, я и ты. И все, я тебе говорю, ты ну захотел, надо, чтобы все я все замолчал, не свяжи не мне рот, нарушение. там есть функция такая в наручниках. А ты пытаешься забайтить я на феррерп. Я тебе могу просто обрежать оружие. Я не пытаюсь тебя забайтить. <свят> ты мог спокойно рот свой не открывать, и никто бы сейчас бан не влетал. Так ты мог его не открывать, не пытаться меня байтить. Зачем ты лезешь? Не ты меня взял я в заложники, не, не тебе мне приказывать. вот это вот, как-нибудь хотя бы какой-нибудь другой голос сделать? Может, какой другой, другой голос сделать? Ничего. С каким голосом родился, с таким и живу. а Тему не переводи. Ну, ладно, тогда... Захотел бы, чтобы я замолчал? Реально захотел бы. Сделал бы так, завязал бы, стал кляп. Discord, я тебе демку. На что демку? Не, не думаю, что это сейчас разговорчик Ну, действительно, к чему он приведет? Ты захотел, чтобы я замолчал, ты бы вставил кляп. Оксаночка, жалоба, уйди. Нет, я хочу, чтобы он занимался ну, тоже этой жалобой меня не устраивает а, пофиг, хочешь, что ты хочешь, а ты я тебя не решал. спрашивал, пофиг тебе или нет так не надо мне спрашивать а вот мне именно, у тебя сейчас никто и не спрашивает Локи, я хочу существую версию а я еще раз ее могу объяснить у него претензия, мол, я да. не слушался, не закрывал свой рот у него была возможность это сделать самостоятельно Ой. вот в наручниках есть такая функция «Вставить кляпу». Мы все понимаем, что у него есть нарушение, это просто тупое оправдание. Да, Вы это не тупая не манипуляция, не манипуляция не мы все понимаем, не что у него есть нарушение. Мы все понимаем, не что, не что не ты мог это сделать не самостоятельно, не но, не но ты захотел просто сделать так, так, чтобы была возможность подать на меня жалобу, и не более. Идите кто-ка побольше посмотри с манипуляциями. Я еще раз говорю о том, то, не что, не что не можно говорить. было бы... А просто взять, завязать рот мне кляпа. я тебя в муд кину, разговариваю с администратором, и у тебя голос какой-то для меня неприятный. Ну, конечно, конечно. Ты же не вывозишь. Все, не, не вывез, не так, вывез. ты не кинул, мне не не кинул за... Мне кучу раз до этого завязывали я рот, и до этого не было никаких там претензий и прочего. Подожди, Локи, у меня к тебе такой вопрос, смотри. Получается, тебе ага. э, приказывали закрыть, скажем так, свой рот все, так, понял ну, ты был, получается, на наручниках, то есть их там было около сколько, там, 4-5 человек, насколько я видел и? и что? Чем мне терять? No. Чем мне будет за это, если я не закрою рот? в наручниках есть функция я закрыть рот в наручниках есть функция, чтобы завязывать рот почему этим никто не воспользовался, и а просто решил помани поманипулировать 4рп правилом? И ты мог просто не говорить ничего в микрофон и все я не говорю сейчас с тобой первое предупреждение либо я тебе выдаю помеху а разборкам я? я с тобой не говорю так вот в наручниках есть функция что есть, можно вставить кляп никто ее не воспользовался как раз в тот момент когда она нужна была а как раз мне затыкали рот э, без и с причиной а, просто так. Типа раз им было Ох скучно они себе. подбежали, начали завязывать рот, завязывать глаза и так далее ну смысла в этом не было как только в этом смысл появился а люди начали манипулировать нарушением правила ФРРП, якобы ты нас не слушаешься, блять, я не пойму, что происходит они впустили челика, который хочет выкупить меня, берут его, убивают ну какая-то хуйня происходит, они а захват заложника как к этому серьезно относиться, я не понимаю когда там, ну реально пиздец какой-то происходит один чел стоит на выходе, стреляя, другой мне говорит, закрой рот и так далее, вот что-то в таком духе. А еще туча просто каких-то людей стоит сзади, спереди меня, прибежали полицейские. А че, как на это реагировать? Захотел бы, чтобы я замолчал, у него была возможность такая-то сделать, ставить кляп. Это всегда возможно сделать. И тот, кто будет это отрицать, будет полным долбоебом. Сейчас, я человека позову, который там... Бля, позови там, весь сервер это, тогда. Сам чё сам ты, сам чё сам ты цирк из жалобы делаешь? Не, позови ну... уже весь сервер, пожалуйста, вот сюда, я уже не буду против. Нет, потому что, так понимаю, администратор этот... Трудняется, э, а Администратор не затрудняется, он просто слушает весь цирк, который ты, сука, устраиваешь. Ты позови, говорю, весь сервер, сейчас я напишу. Ты понимаешь, то что если человеку угрожают оружием и говорят открыть свой рот и он а не подчиняется но ты сами меня перебиваешь в чем проблема закрой свой рот просто не перебивай меня ты мне предупреждение да что тебя а перебиваешь а кто тебя перебил сейчас я блять вообще слова не сказал ты че шизик Нет, сука ты таблетки блять я не шизик, ты включил свой микрофон, у всех Да знаете, я буду включать я, свой микрофон, когда мне заблагорассудится, имею на это право. Ну, ну рассказывай С дальше, что ты на меня переключаешься, ты адекватный, нет? Человеку, ну, человеку, допустим, на лицом стене, а, и говорят, скидывай 10 тысяч. В чем? его... ладно, сейчас я позову <с администратора, потому что... Ну ты хотя бы, блять, предложение составь, ёб твою мать! Да, вот именно пиздец Еще я могу, кстати, добавить то, что Меня вообще изначально в заложники брал а, Сейчас другой человек скажу, какой у него ник Зам рук состава, кажется И я слушался исключительно его приказов Каких-то или же угроз Этот чел абсолютно левый залетный Непонятный какой-то вообще а, Игрок, который залетел туда в квартиру Начал качать права, мол заткнись Заткнись, заткнись Я слушаю того чела, который мне изначально начал угрожать Вот этого я вообще впервые видел Для меня это чисто левое тело которая прибежала просто странность в том что типа зачем тогда нужен кляп в ну а я об этом и говорю маньяк я об этом и говорю только меня сейчас пока никто особо не слушает вот килоа сейчас что-то сидит любит ну, я... но ну, ты не видишь нарушения? есть Ну, я готов сто процентов сказать даже так сейчас не спрашивать тебя никто готов ты или нет руки можешь, можешь может не позора раз. пойдем чтобы людей много лишних килоа ты вообще где ты... тут нет присутствует а тоже, да, ну и да, да, что да, ты да, думаешь да. Я так понимаю, вас жалоба будет идти еще 5 лет. В общем. Да. Иди сюда я тебе расскажу. Давай первый расскажу, жалобу подал. Я <смех> видел всю ситуацию, я в спеках сижу за все. Ну, во-первых, чисто я в спеках сидел и я ничего не услышал, что ты ему говоришь, потому что там как минимум три человека орали в этот момент. Ага. Тебе так еще дофилмить? Да, а, Правильно. Почему сказал, ты ему просто не сказал? А, ты ему говорил оружие? Куда это говорил? Вроде да. Я же сказал, не помню. Ну, пересмотри. разница, нет, угрожал или не угрожал, он, блядь, в наручниках стоит 10 вооруженных людей, ему говорят за твой он тебя не оскорблял или оскорблял? И что, я ему сказал, просто рот за <вызвы> То же самое, <вызвы> А, ну тебя тогда не было. Да, то есть он изначально из вообще человека, не присутствовал. А из-за того, что он какой-то публичный человек. Да, ну вот он поэтому не захотел завязывать рот, он вынудил типа нарушить правила таким образом Меня изначально-то взяли в заложники как раз по этой причине, камон Так я видел всю ситуацию, они ну тебя вот. взяли просто из-за того, что ты знаменитость а, Ну вот, видишь Причем, смотри, прикол какой Я-то слушался, в кандалах был-то подвязан к тому челу, который ты меня изначально взял в, в заложники и как бы я на него пытался реагировать, а не на какого-то левого чела, который мне что-то вкидывает. А его вообще на выкупе изначально не было, он пришел под конец и начал качать там права, то есть он по факту вообще левый человек, который не относится никак к, к выкупу к заложникам. Если он их знал, хотя бы они хоть с ним какой-то РП отыгрывали, он их испанды, то мог еще как-то более-менее... А там разные кланы, по, вот абсолютно все разные кланы, были. Ну, а если он их не знал, то можно забанить, так что да. Ну, смотри, я, у меня сейчас на демке что есть, сейчас я посмотрю еще пару секунд, скажу. Я тебе говорил, рот свой, заткнусь. У тебя демка есть, ты можешь сам посмотреть и глянуть. Ну, я тебе говорил. Смотри по демке, там ну, нет совсем доказательства, так как, э, смотри, я не записал микрофон. У кого? У него? Я, микрофон, я у него и спрашиваю. Да, у него. Ладно, сейчас я другого позову, у него есть <свят> А пенсион зачем пенсион тот человек? левый человек, я не Пусак. понимаю. <свят> 3, те люди, которые просто по приколу приходили с ментами, у них будет вообще не ферп, потому что они боятся свою жизнь. И во время того, как ведет спецоперация, может так сказать, они просто приходят и, и Ну так он просто смеется, пришел не вообще не на спокойный человек, зашел в квартиру эту. Я говорю, если он к ним как-то относился, то есть они его знали в, именно в данной сессии. Есть, хорошо, о, хорошо. А он, как он ты себе это представляешь? Захват заложника, не, как ты себе. Он представляешь? Мог до этого с ними сидеть. И просто в данный момент отшел Че он не ушел? Не че он, ушел? он друга зовет какого-то, зачем? Локи, <сёк> тебе так. говорили рот свой заткнуть? Ну. У тебя демка есть и смотри демку Я, я тебе ну что? У тебя демка есть, ты кричал Иди смотри демку а показывай Ну он отвечает администратору Нет, не только администратору Мне перчик говорил, что и только администратору Если это появляло, такой жалобы, то... Иди сюда, разбираться будем до конца Ты заебал, убегать уже Можете этот список зайти, покажите себе демку Иди, говорю, сюда разбираться уже будем. А, сейчас... С этого момента выродок, который подал на меня жалобу, начинает просто искусственно затягивать время. Он убегает и начинает шастать по админ-зоне, писать друзьям, звонить там, с кем-то общаться. Ему говорят, продолжи разборку, дальше разговаривай. Он просто игнорит. Этим самым он нарушает правила помехи разборка. Другой же администратор, который с нами стоит, все это обсуждает, То вроде бы сначала меня дефал, говоря о том, что, ну, камон, а что ты ему серьезно так ляп не вставил, если в наручниках есть такая функция? оказалось нет. Он был в курсе того, что чел намеренно как раз вот конкретно хочет меня засадить в бан, вот просто потому что я здесь видео снимаю, потому что я просто видео по Гарисмоду снимаю, вот он меня не любит. Он был в курсе этого и он этому потворствовал. Они имея демонстрацию задают мне абсолютно ебанутые вопросы, ну что-то в стиле вот, вот ты так-то, так-то говорил, вот такой-то, в такой-то момент, когда я тебя что-то такое-то, такое-то спрашивал. Я думаю, я тебе помню, это было около 20-30 минут. Кто тебе виноват, что ты, сука, сам искусственно затягиваешь жалобу так, что никто уже ничего не помнит? Не за Долго до этого стоп-кадра я уже ему отвечал на этот вопрос: мол, что ты мне эту хуйню вкидываешь? Иди посмотри демку, раз ты кричал, что она у тебя есть. Как итог, администратор и этому поспособствовал, чтобы до меня докопались и прописали мне еще нарушение ввода в заблуждение. Я с ним как раз и беседовал после этой жалобы. Он нисколько не против того, чтобы люди друг друга душили на этом серваке. Поэтому, ребята, если что, заходите и душите игроков, просто по всякой хуйне. Бля, тянет он перенести создательно другой аккаунт, потому что они тебя так и будут доставать. Ну а чё? Им лучше от этого что ли? Да, не думаю. Он тут сидит, ебется, крутится, это пытается не найти себя неадыкво. Ну. Вот, ты сейчас сам говоришь о том, -то, что он неадекватный. Он сидит, время тянет на жалобе, он не может доказать ничего нормально. И он по факту, сейчас если мы рассуждаем правильно, то он пришел к левым людям. Он не только-только, считай, не успел зайти, он прибежал в какую-то левую хату, а никакого телефонного звонка не было. Ну, пусть поднимет один из его знакомых демку, где видно, что ему позвонили по телефону в это же время почти. И сказали, приходи. Нету такого. Если он вот, вот ну, до таких мелочей докапывается, что вот он Мне сказал замолчать, хотя у него был вариант просто вставить кляп, то чем хуже я. Килуари, решай. Ты жадный, это ты тут разбираешь. То, он тебе не не да, да, конечно, нет. прикольно, но... Я не вижу нарушения туда. С той стороны нет, но это также есть небольшой фирм. Ну, типа, тебе человек выгруженный, говорит, приказывает уже. Ты думаешься в заложниках? У него и ты ему Сигура, а... Сигура, стой, а чем мне боятся? Вот чего мне боятся конкретно? Вот в такой ситуации безвыходный меня уже связали, они мне через несколько раз там все попереломали, Что мне боятся? Чем еще напугать. Я же наоборот буду только просить, чтобы меня убили. Это как минимум странно. Сегора, можешь в Дискорд зайти? Там моментов много, просто там Кстати, он на вопросы не ответил. Сейчас, секундную демку его посмотрю. Килуа, мы же задавали вопросы ему? Ну да. А он их игнорил, стоял. Говорит, типа, подождите, я сейчас демку подниму. Это уже 31.1. Второй вопрос, кстати. Ты зашел на сервер сразу побежал туда, верно? Нет. Хорошо, что. Бы. Бегал по карте. Ну а как ты узнал, что именно там человек находится завозника, что ему нужно помочь? Я вроде я не да. помню, ты что, думаешь, я помню? Не помнишь? Смотри свою демку, как ты узнал. Но если ты хочешь задушить человека, то я тоже хочу тебя задушить. Не помню, серьезно, а ч ты тогда жалобу подал? Но ну, будь готов полностью рассказывать ситуацию от и до. Нарушение 31.1, когда мы задавали ему эти самые вопросы, он э не отвечал на них и говорил, типа, подождите, сейчас. Э а у кореша какую-то там тоже демку найду Он в Дискорде в этот момент сидел Чисто физически мог сучить. Или в какой момент? Ну он тут рядом с нами стоял Он нам говорил типа подождите Я сейчас типа демку и все такое Он еще отбежал туда на и барханы Да когда ты уже закончишь ну, хорошо, Дискорд давай, ходить Что ты еще лишь... хочешь найти? Я тебя первый раз предупреждаю Как один из администраторов Действующих на этом сервере. Это первое предупреждение за всю разборку. Хотя уже давно надо было, не знаю, раз 10 так сделать. Ты, отъебаться можешь от меня? Я человеком без ты на меня жалобу подал и ты просишь отъебаться. Ты как, в адеквате, нет? Иди, заканчивай жалобу. Я говорю, я человек... Иди жалобу, заканчивай ебанутый. В смысле не буду? Ну тогда у тебя Еще будет помеха разборкам. У тебя будет помеха как, разборкам. Как, как себе выдайте? Нет. Как, как нет. 600 секунд за скрепление Нет, ты мешаешь проводить жалобу Алло, Сигура, когда этот цирк закончится? Он тебе четко задал вопрос, был ли такое Ты начал от него увеливать, так можно сказать Как? Ну, то есть ты не дал на него Как ответ. я увиливать начал? Он тебе задал вопрос, было ли такое, что во время того, когда тебе показали оружием помолчать Ты сказал, есть для этого кряп Ну то есть ты не ответил на человека вопрос Ой, ой, ес yes. Ну, а смысл из меня вытягивать, пытаться нарушения, если и так у него демка есть, пошел бы сразу показал. Ну, администратор начал в данный момент уже тогда тупить, как-то и говорил. Ну, а я тут, причем, я что, виноват в этом, что ли, то, что администратор начал тупить? Он кричал то, что я хочу показать ну, демку, пойдем же, покажу демку. Про... Он кричал, давай я покажу, пойду демку. Ну, пошел бы, сразу показал. Или тут можно душнить как? игроков за всякую хуйню, и это нормально. Не особо, okay. Ну, так не особо, Но а почему вот ты это вычес... не, никак не, не знаю, не контролируешь? Ты ну, же сам это признал аргент, натурально. Я сидел с администратором и смотрел параллельно вашу, так сказать, разборку. Ну, и нету никаких Серьезно. мыслей того, что он, ну, просто похуйня сейчас доебывается и пытается выбить срок. Конечно, есть. Некий, ну, так, а почему а ты с этим ничего не делаешь? Ответ простой, потому что ему это нахуй не упало. Какое правило мы нарушаем? <сёк> ну так... Э -э он просто пытается слить. Ну, зачем? Откровенно Кто говоря? его пытается слить? Я с самого начала, когда зашел на сервер, я вот понял, когда э я увидел твой десоздатель и уже начал догадываться. С самого начала, когда вы пришли, у меня там друзья сидели на базе. Вы ебал, что ли? Ты жалобу подал, ты просишь еще меня же отъебаться от тебя когда я тебе задаю вопросы тоже какие-то. И у тебя как раз-таки тоже 31.1. У тебя уже и того вместе с нон-РП выходит срок в 13 часов бана. В общем-то, смотрите, мы эта жалоба сейчас можем продолжать до бесконечности. У Воки нарушение права в плюс 301, но то, что он не отвечал на вопрос. У Xegin, да также нарушение право 31 и нон-РП. Сегура, а где у меня нарушение? Я же сказал русским языком то, что я пойду смотреть демку, и Эта демка много До этого еще был. Человек. Что тебе задавали вопрос. Ты сначала такой. Ну, сейчас этот. Э, посмотрим мою демку после того, как ты посмотрели, как ты вы посмотрели с Админом свою демку. Э, мы тебе еще раз задали вопрос, и ты сказал то, что сейчас сейчас там еще у другого человека есть демка, иначе просто уходить. Ну до этого мы тебе задали вопрос просто. Ты мог на него ответить. Хорошо. Да? Анна, хорошо. А мы стояли. вот там, Хорошо. Там. Я сейчас даже свою демку пересмотрю. Одну секунду, что там было точно. Все. Теперь мне сколько нужно выдавать? Ну ладно так же вы, давай, 13. Ага, ну 13 а почему ты кстати не ничего не делаешь с челиками просто. которые вот так вот намеренно кого-то сливать пытаются с сервера я бы не сказал что он прям намеренно сливать если он будет намеренно сливать это будет он за ним спектритить вот это уже будет наказуя но так он это сейчас и делал вообще-то не сказал бы в смысле он... ты только что недавно ты недавно это сам подтвердил то, что он кого-то там mm, сидит. Душит. Да, это он, пытался делать, просто... что ты сказал, что он Пытался. Просто он не типа ловит, ну его получается. Он пытался просто типа из-за того, что, ну как я понимаю, медийка просто э -э -э, выдать ну себе да. наказание. Да. Ему уже ни один администратор об этом говорит. Ну, да, ну, это пошлило. Я бы не сказал, что это прям такой слив. В смысле? Я не, не бегал за тобой сейчас намеренно. Ну, естественно, за мной бегать не надо, не, потому фигуре, что раз, я стоял в одном замекил, месте. Я заметил, что человек, он как бы... Я поговорю насчет этого с э, Так вот, какой же все-таки размен вышел после этой жалобы? Оба получили по 13 часов, что я, что он. Но есть одно небольшое но. Ну, даже не одно но, а несколько. Первое, это то, что ему помогали все, кто только можно. Администратор, который потворствовал тому, чтобы душить игроков, и он нисколько не против, судя по его ответам. А также его друзья, которые каждый почти из них накидывал демки на меня с целью найти хоть какой-то обман администрации, вот в заблуждении. А также ФРРП. Весь этот блядский цирк был устроен в противовес одному единственному челику. Мне. Мне никто не помогал. За меня не говорил администратор таким образом, чтобы выставить оппонента виноватым. Ну и последнее. За меня друзья не закидывали кучу демок, я не отнимал чужое время, чтобы пойти посмотреть в сотый раз какую-то демонстрацию. Многие не понимают к чему я веду, скажу прямо. Я в соло, без всякой помощи, заставил несколько задниц одновременно потеть и полыхать. Да еще одного из из них забрал с собой вместе в бан. После платного разбана я какое-то энное время побегал по серверу и меня вдруг осенила очень классная идея. Если администрация закрывает глаза на такие явления, выжить, например, челика с сервака, забанить его на наибольший срок, докопаться, просто сделать так, чтобы он не играл. Если они этому потворствуют, даже иногда принимают в этом участие, то чем хуже я, обычный залетный чел, который изредка заходит записать ролик, но который все же на этом специализируется. О, ебать вас, скрипача, ну ебать! А не спрашивай, не, не надо, стой. <решит> Замрук состава бан 60. Честно. Это он сломал, я видел, я могу забанить его. Ебать выродки, просто пиздец. Бля, это не люди просто, это просто не люди, они игроки. Зато они делают мне контент, за этим спасибо. Надо же как-то в мире животных транслировать на ютубе. Yeah. Еще раз по окну постучишь кулаками, я настучу тебе по башке. Бля, ты на меня в жалобу подал, и просишь скрин сделать, пожалуйста. Ты совсем ебнутый, блядь. <laughs> Охуеть. Ебать цирк, блядь. Какие же, блядь, лица... Логим. Да. Окей. да, да, да, да да. на тебя жалоба по причине эм, минг-билдинг, наверное а, -а где это? минг -билдинг? ну смотри тут, а -а -а. у тебя есть че здесь ну, тут вот, как бы тут, но ну, я думаю по физике она так не может усить ну она не висит, она просто немножечко неровно подогнана я в упор ее поставил к этой к этому выступу, так что все в порядке не, Ну вот, вот ты посмотри, вот отсюда посмотри вот, Бля, тебе надо, не ты смотри А поставил в упор так, как позволяет карта Поставь ну какой-нибудь просто... кубик, чтобы да, прикрепить кубик Вот да. такой Вот поставить, вот так вот И все, и ты прикрепил Пиздец, они мне теперь мозги ебут по вот этой хуйне я Бля, можно какую-то более серьезную причину, чтобы мне мозги ебать Уйди отсюда Уйди через окно, как зашел Сука, ты на меня жалобу подавал! Не, не буду ничего отвечать, пусть он думает, что хочет. Иди с окна слезть, ты что, не русский что ли? Чем я тебе угрожаю? Ты, блядь, ко мне в квартиру залез ты адекватный, нет? Ну оно и видно, что ты неадекватный, иди отсюда говорю, и не лезь ко мне в квартиру. То, что я тебе оружие показал, этого мало что ли, чтобы ты ушел? Ну хорошо, хорошо. Я тебя предупреждал, если ты мне будешь по дверям стучать или что-то большее, то я тебе по башке настучу. Помнишь, нет? Ну, смотри. Что там по фейер РП у нас? Логи, у него, него ферре РП не работает. Перебани его. У него он маньяк. На него ферр Пен не действует. А, подожди, на него действует ферре РП в том случае, если около него больше двух человек с оружием. Тут были люди с оружием. Помимо меня. Там какой-то янкацист бегал со стволом, кажется, и так далее. Так что все в порядке, у него феррерпе поесть на маньяке. Алло! Надо Алло, Я, конечно, все понимаю, но я был маньяком. И что дальше? Ну, читай дальше правила 20.2. Что? Повтори еще раз. Правила, говорю, читай на маньяке, когда играешь. Около тебя была куча людей, я и была. также с оружием. Иди читай правила долбоеба кусок блять я конечно все понимаю чем ты мне камеру поставил сюда убери ее нахуй я с скачу не против? против хорошо тогда ну у тебя как нормально все не? ну да нормально а что? Ну ты сначала бегаешь с своими друзьями, меня в заложники берешь, чтобы просто, ну, потому что по прикалу смушачел, зашел поснимать видео. Потом ты на меня жалобу подаешь и просишь потом со мной сфоткаться, блядь. Какая-то связь есть между этими какими-то действиями. Сходить с ума и банить весь сервак нет, я не буду. Это поступок, наверное, детский, наиболее детский из всех, что можно сделать. Я буду делать несколько по-другому. Ты чё, блядь, серьезно? Ладно, я сейчас делаю вот так вот И я его сейчас тэпну к себе Донат-модератор, ты к себе У тебя да. в руках была отмычка И ты меня с отмычкой грабить решил Ты как, нормальный? Слушай, Локи, э, сорян, реально Я просто, у меня понимаешь? У меня вот отмычка И вот я переключаю на дигл И я случайно место дигла Взял ага. отмычку. Ага, и чё дальше? А я при чём? Не, ну, ты, не по, по тебя по тебе Понравить? дали два выстрела да. и тебя не смутило? Ты убежал за стену, чтобы достать ствол. И плюс подожди, это еще было можно? что? Ты достал дробовик, можно когда я... ты отбежал? Что? Подожди, сейчас я разговаривай. Смотрю. Это было пять ну, секунд. Хорошо. Ты не помнишь, что произошло? Нет, просто ты мне ничего сначала не давал. Я вот как-то там прошел, я там уже достал оружие когда от меня спиной вбегал, после этого ты ко мне повернулся и начал по мне стрелять. У меня в этот момент был уже в руках оружие. Ну, я ему фер выдал, потому что на РП толку одно и то же будет. И, то же, и тот, и тот срок. Пункты одинаковые, третий. Вон, залазь, залазь, залазь. И, вон, у тебя... А -а -а. ничего не смущает я, он... так не развязывайся ток, и... так ты меня и так собрался не убивать не, не не не не не не ну и что будет дальше я не смутил это что я с оружием и так стою Ой, нахуй выкуп долбать ебашьте здравствуйте. по нему блять ебашьте, ебашьте его ебашьте раз, его раз и два, три, два три раз два три быстрее собирайте ой! <связывайте> рейди <связывайте> <связывайте> <связывайте> алло у тебя эфир рп, эфир, РП? с оружием я лезешь с не наручниками не я тебе еще раз говорю ты на с оружием лезешь с наручниками я наручники взял в руки, а не ФАМАС. А что? Я поднялся к тебе с оружием уже. Ты лезешь на меня с наручниками. Молча. Была? И Нет, это что, не а... оружие, что ли, блядь? Нет, ну это оружие, конечно, но... Это холодное оружие. Я Ты не не к челу с холодным оружием на ближнюю дистанцию но лезешь как... просто так с О, наручниками. И тогда это либо нон-РП, либо ферр-РП, выбирай. Срок один и тот же. Ну, чё тебе больше нравится? Подпись ну, какая? Ферр-РП или нон-РП? Да мне, делать что хочешь. Ну, вот. я тебе последнее слово даю. Ебать, я мстить буду просто. Уже второй чел отлетает. Его ебучую базу я снес на вышке. Заебись. Че тут, криминально, что то будут делать, интересно? Камера стоит, я все фиксирую. Спасибо. Обманул. А теперь еще вон того Оксаночку можно подтянуть. Привет. Ты вещь спер, которую тебе точно не предназначали. Ты зашел в чужую собственность, куда тебя не звали без особых на то причин. У тебя нарушение правила на НРП. Ага. Ага. Второе получается. Да. Ну, бань. Только можно не по максималке, пожалуйста? бы 20-30 минут. 60. 60. Че, кошелек, дербаню твой? А я сейчас еще кое-что придумаю. Подождите. Сейчас он откупится? Он же откупится, правильно понимаю. Он опять возьмет профу бандита. И я что-нибудь опять придумаю. Интересное. У него еще будет, получается, нарушение фер потому что он забежал в квартиру к челу, украл у чела, который с оружием. Так, звонок. Я объясню, за что ты меня банишь. За номер П. А что я сделал, скажи? Палка хуйну просто так. Это фристан вообще-то. Но ты же этим не занимаешься. Ебать, он заикается. Покинул сервер. Пошел нахуй отсюда. Я сейчас еще что-нибудь найду. Можем еще посмотреть, кто что нарушит. Раз можно так душить людей, то почему бы и да, чем я хуже? Пусть Пессимист оно правильно читается так к стене к стене к стене документы свои есть какие-то? документы есть правда я это ФБР вот, вот у меня есть вот такая штука. Ага. А маскировочку можешь снять? Рабочая, покажи свою. Потому что, потому что при людях нельзя это делать, понимаете? Ну я как бы свой, ты покажи просто то, что у тебя есть рабочая форма и все Я не хочу Я не хочу светить с голым просто при вас. Не голым, я не особо стеснительный быстрее у меня вот снаряжение ваше есть логично же что же я это еще раз рабочую форму хочу увидеть меня понимаете одежда сейчас у, у дома у меня вот дома лежит я просто сейчас переоделся конечно вот у тебя всегда. хорошо Mm -hmm. okay. Это нарушение нон-РП и либо из уже проходящего РП процесса. Так делать нельзя. НРП, блять, ебаный рот. Ага. Долбоёба кусок. ТП к себе. Что такое? У тебя нон-РП. Обычно нон-РП. А что я сделал? Ну ты во время РП начал просто ливать с него, доставая катану. На тебя оружие наставили. Так, что дальше? У катаны нету уфер РП отсутствует. Но ну, у тебя руки были пустые в момент тут крыши РП. Ну так нельзя делать, и все, можешь не спорить. Как? Ты можешь повторить? Какое РП? Плюс еще у тебя армия ТРП. Достал катану. Нет, 20 секунд не держал. Но ты достал оружие, не, не, не имея на это уважительные причины. Я и не убирал даже, Но что. ты достал катану, чтобы убежать от мента, это не совсем уважительная причина. Так что у тебя нон-РП и армия ТРП. Удачи. Mm, нет. Да, не спорь, не спорь. 70 минут. Окей, okay, без боя, короче. Выродок ебануты. Против Станстика пошел с катаной. Совсем ебнулся, сука, нахуй. Я могу дать только пять. Лицом к сне, быстро. Лицом к сне. Серьезно? Привет. Ник друга твоего. Как Привет. Был? Ничего не понимаю. хэдшот и Сантекс. Хорошо. И Сантекс еще. Привет, у вас но рп и армия торп что мы нарушили мы тебе приказали к стенке ты начал ты госу угрожаешь вообще с на месте но нарп и армия торп ну так это же нежилой получается. да, да не жилой. и тебя тоже за то же самое по 70 минут каждому сентик сливнул Чистим сервер от ёбков. Раз можно душить, если у меня это профильное занятие. Было бы ещё образование в ком нибудь универе, я бы пошел бы вышку на это получил. А чего вы удивляетесь, интересно? Вот если кто-то напишет, какой я хуёвый, как я доёбываюсь до людей, сам их провоцирую. Ну, слушайте, я бегаю по серваку и также, считайте, играю а, к стене. Наручники откуда? Почему вы не думали во время когда случился мужчина? А сейчас не было причин его завязывать. Сейчас, я его обущу. Да я его обучаю. Развяжись, да я тебя да, обучаю. Проверка нет, нет. Час. Да, ну, да, сейчас. Сейчас когда сейчас. Проверка сейчас. Да я его проверю. Будет у него нету нелегала, но он должен быть дома, работае с ним. Вы будете арестованы за на нахождение не дома. Нас сейчас. по Гарпостина, ну, окей. Блин, почему-то мне не нравится такое понятие, как РП стена. У вас же карта дана, у которой уже продуманы входы, выходы и так далее. В том числе вот эти двери и прочее. Зачем вы их закрываете? Делая единственный вход только с одной стороны какой-то. В стене. В стене. Не дома. Не дома. Давай, подай жалобу на меня. Вообще, мне интересно, вот мне звонят, бывают забаненные и говорят, за что ты меня забанил? За что? Общем, что? Да, да, на тебя. Что на Друг меня? Другой, смотри. Вот, я тебя один вот вопрос хочу спросить. Ведь ты по праву меня арестовывал, но почему ты в конце не можешь нормально назад включить? Вы будете арестованы потому что Варенька в даст и не находитесь дома. А я, тебе сказал, сказал, сам, я тебе сказал не дома я тебе а сказал не я дома, но не сразу а потом уже, ты чем слушаешь? бля, может ты мне не будешь диктовать, сказал, что да. должен, что нет отсиди свой срок и не ной с жалобами своими помычи я тебе назвал причину будет. то, что ты, сука, не можешь просто понять из слов не дома то, что из нас двоих не дома ты и ты за это будешь наказан, то это не мои проблемы у тебя со слухом плохо или мне еще как-то тебе рассказать нет у меня со слухом все хорошо я ты а что переспрашиваешь тогда что ты хочешь от меня что... я ты назвал ты причину не, ты не дома эти два раза или три сказала если слушаешь жопой, а ну, не ушами ну, то это твои ты проблемы поплачь иди блять я пошел. Я так и знал, то что это хуйня подаст на меня еще и жалобу. Кто это вообще, блядь? Донатный выродок, короче, а не модератор. Я теперь их буду так называть. Донатный выродок и все. Почему ты пропустил построился на крышу? Ну, это что-то типа лесенки. Мешаю кому-то. Ну, так нельзя делать. А почему так конкретно нельзя делать? Как мне на крышу туда попасть, по-твоему? Через лестницу. Какую лестницу? Ну, Во-первых, э, там возле спана есть лестница. Так ты можешь забраться. А дальше я как заберусь. Дальше я как заберусь. Что конкретно здесь тебя не устраивает? Ну, вот там перепрыгнешь? Ну там есть лестница, ты ему так пишешь. Я ты понимаю, прыгаешь, а тут прыгер, что тебя не устраивает? Здесь. Нарушение правил проб клима, а пропабуза. Хорошо, давай почитаем. Исключение дом, комната, территория дома. Ну, это территория дома, очевидно, какого-то. Захочет ну, кто-то пользоваться, пусть тоже приходят и лазают по ней. Я не против. Просто сейчас в бедном районе нету ни одной лестницы, чтобы забраться. А ноуклипом летать, ну такое yes. себе. Не, просто не видел здесь дверь. К стене! К стене. По какой К стене я тебе еще раз говорю. Just... К стене я тебе сказал, встань. А по причине то какое хулиганство какое хулиганство ой блять что за долбоеба сталин покинул сервер сразу блять покинул пиздец один канал раз к стене Стави, к стене я тебе говорю долбоеб убрал оружие убрал блядь, я уже думал, что он жаль, он он ограбление человека все, спасибо, Илья. Илья, спасибо вам. он назвал меня по имени и не знает моего имени но блядь, ну он достаточно адекватный все равно он не токсик чё к нему доебываться нет смысла он хотел просто бабок поднять и все не более сталин покинул сервер ну пока он не заходил. К стене! К стене! А я... Бля, я домой бегу. К стене сказал! Я сказал к стене домой. я тебе я еще домой. раз говорю! Я у себя дома все это. Вышел, мотор, встал а к стене! Дом. Ты ч, глухой, блядь? Это мой дом. Это мой дом. Блядь. Неподчинение полиции. Домой дома. дома. Неподчинение полиции. <звы> а теперь <звы> еще и Фир РП. Заебись. Он опять ливнул, серьезно? Но он заебал уже, насколько можно? Я с узнаем у администрации. Он ливает уже дважды, нарушив нон-РП. Или же Фир РП. Лиф с РП. Сталин. Стажёр, блядь, это стажёр, сука. Ты, наверное, в курсе своего нарушения. Почему у меня ебаная игра вылетает, блядь. Да, вылетает игра. Два раза уже. И ты дальше берешь да, профессию, да, идешь нарушать ФИРРРП. серьезно? У тебя уход от РП ситуации, Какие? а также фирРП. Я правила знаю не хуже такое. Где уход у меня от РП ситуации? Тебя сажают в тюрьму, и ты, чтобы сбросить арест, ты берешь, перезаходишь на сервер. Все. А можно вопрос, смотри, смотри, докажи то, что я именно беру и перезахожу. Я тебе говорю, у меня вылетает. Я, мне, ты думаешь, мне трудно посидеть пять минут в этой тюрьме? Видимо, трудно. И чтобы перезайти, давай. тебе намного меньше действий придется делать. И это делается быстрее. Удачи. Ну ты это докажи, прежде чем плану это... Или Мне я... что доказывать? У ты меня два явных примера того, моё... что ты это делаешь. У тебя до этого не вылетало, а тут вдруг тебя в тюрьму сажают, и у тебя вылетает игра. Ну хуйню не неси, да, это да, очень... очень это очень очевидный пиздёж. Просто я тогда пойду напишу в Тебе надо будет это 100% доказать. Знаешь, какой у меня компьютер или что? Просто... Может, у меня очень слабый компьютер. Пошел нахуй. Почему не дома? Потому что Вот мой дом, я вот шел я, Да, ты стоял не, все не это не время знаю, К стене встань, раз? к стене, говорю, встань Ты только что купил эту дверь Ты что, ебнулся? Нет, совсем Выключим Выключим Выключим Ты тупой, сука, или глухой? Тебе сказали выключи. Ничего не слышно из-за тебя. Ну хочу слушать музыку. Ну слушай в другом месте, ты пришел специально, блять, глушить Нет. все, что я говорю. О. К стене встань лицом? Я пришел... пришел сюда, послушать. Нет. К стене встань лицом? Нет. О. О. Окей. У него профессия маньяка, которая позволяет ему вот так нарушать один на один правила ФРРП, и в этом нет нарушения. Но, если присутствует три человека, которые держат на него оружие, наставляют, то он уже обязан его соблюдать. Беда в том, что он настолько тупой, что не может нормально внимательно прочитать правила ФРРП на этой профессии. Он постоянно на ней катает и раз за разом получает часовые баны. И, ребят, кто следит за администрацией, может быть как-то проследите за тем, что у меня происходит на роликах. Там уже несколько раз подряд один и тот же чел у меня попадает видео. Что такое? У тебя ФРРРП нарушено. Какое право? у тебя нарушено, говорю, 60 минут. Как... И что они взяли? Тебе угрожали оружием, ты ушел в квартиру и перед ним же купил дверь. Ну что он Тебе не к свиней. я не Прожу и проглоти свиней. сначала, а потом открывай рот. До свидания. Что? Привет, агент, стой, стой, стой, смотри, а, можно спросить, ладно, ты ты кто по профессии? Агент. Ты маньяк или кто? Агент, какой маньяк? А, а зачем ты тогда пытался связать вот командира спецназа, Завидел, он включил музыку, ты подходишь к нему с веревкой и пытаешься его связать. Неподчинение. Неподчинение, он просто с радио бежал. То есть ты уберешь связываю, почему ты без оружия тогда его связываешь. Просто подбегаешь. К нему, У меня да до этого было съесть. оружие, он так. не подчинялся. Стой, стой, стой, стой, что? стой, Почему тогда ты потом, смотри, ты с веревкой за ним гонишься, а потом он продолжает убегать, и ты резко достаешь, получается, свой калаш, и начинаешь по нему стрелять. А так что мне чем? делать еще? Ты ему ничего не говорил. Я до этого ему говорил. И вообще ничего я не говорил. Я до этого ему говорил уже. Ты наблюдал да, за я... ситуацией с самого начала? Да, да, было. Тебя это почему волнует, что ты а хочешь? Нет, от меня? Я, смотри, я тебе говорю. Мне нужен командир спецназа. Не командир, нужен. мне нужен -то. Хотите пиццы? Командир-то мне нужен, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. Слушаю вас. Просто делай то, что я говорю. Сейчас нужна будет твоя помощь. Идем, достань оружие, достань вот. оружие. Нас не отряд вызвать. Не, не нужно, нас хватит двоих. Может, чисто круг наверное. Ну да, мы патрулируем город я думаю, мы кого-то рейдить будем. Не-не, пока нет, пока рейдить смысла нет. Лицом к стене встаньте. Лицом встаньте к стене, настрое уже здесь. Серьезно? Нас уже трое сотрудников, встань лицом Серьезно? к стене. Ну, это уже Все, Спасибо. Ваша задача окончена. Он же, блядь, правил не знает, он не читает правил маньяка, пиздец. Как себе. Привет у тебя. О, у тебя феррер рп Подожди. Смотри, подожди. У тебя ферре РП. Алло, друг, у меня катана, друг. И что? Плюс я маньяк, друг. И что? Так, на катану ферре РП не действует. Внимательнее почитай ты, правила. Подожди, ты хочешь сказать то, что ты тэпнул, просто так? И даже не спроси. Да... Что ага, я понятно. не спросил, что я не спросил? Что Что я должен был спросить у чела, который при мне сейчас нарушил правила? То есть тебе а Ну, правила почитай а, внимательнее, а потом пытайся трое, мне какие-то вопросы задавать провокационные. Подожди, у вас было двое. У нас было трое. Нас было трое. И все равно, Хорошо, даже от вопрос, двух скажем, человек. не спросил меня прежде чем, только -то к себе? Феррер Пенни действует на ты достал в ответ на трех вооруженных человек. Игрок не имеет права нападать, защищаться при соотношении 1 к 3. ПГ, значит, у тебя. Все равно это один, одно и то же будет, но Сел. нормально. А, ну да, за мной, оказывается, наблюдали целых два администратора, которые решили влезть и вставить свои 5 копеек касаемо этой ситуации. М -м, молодцы. Причем каждый из них поголовно считает, что если у чела катана в руках, то он может делать все, что ему заблагорассудится. И посмотрите, как мне моментально начинают угрожать варнами, снятиями, жалобами на форум. Сука, я не знаю, чего они так и поучились. Против меня. Чье вот правило читается Что ПГ, нет? Почитай, блядь. Ну, я читаю тебе правило. ПГ, это когда ты защищаешься от людей во время рейда или нападаешь на них во То есть, ты хочешь спастись, То правильно? На тебя напали. Смотри. Бля, не надо мне объяснять. Мне не нужно, чтобы мне чел, стоять, который не на играет. день по несколько раз на НРП и ФРРП нарушает, объяснял еще правила. Я себя лучше ограничу от такого счастья. Удачи. Иди, читай правила не маньяка. Не. Если ты играешь за это профу очень часто. Нет, я не сейчас не играю, я ничего не нарушил. Какой ФРРП? Выродок ебаный. Ну, привет, стой. Ну, как бы... Что? Первых, у тебя... Ты не тэпнулся, гор... Почему? Ну, что? Почему? Что? Ты просто тэпнул, но... Ты игрока тэпнул, не спроси, не спроси, есть ли у него РП или нет. Я с, прерывал, с ним участвовал в этом РП-процессе, который он прервал, нарушив правила. Еще вопросы какие? Взял его и тэпнул. Ну, это ладно. Без какой он, причины? что то за хуйню вкидываешь. Ты за мной специально следишь? Иди нет. последи за игроками. что ты за ним не следишь, если он нарушает правила. Я... я бегаю за игроками. Я просто вижу, что так же. Раз ты уже бегаешь, я вижу, около мэрии пролетает. Ты выпадаешь. Ну no. и дальше что? Что тебя не устраивает? Чел нарушил правила, получил наказание. Ладно. Что конкретно тебя сейчас не устраивает? Тут еще Чел какой-то мне вкидывал про варные и про прочее что-то. Где он? Нет. Должен не был не забанить не его не за Повергейминг. Вернпай у него нету, на Катану не На него челики Смотрели. лезут, когда он еще у был без оружия. Что ты меня учить еще будешь? У него оружия не было, когда он к нему подбежали. Блять, он на троих. Да, да, да, он, он на, на троих воду. достает оружие, это по-твоему да. адекватно, нет? На него официально не, не действует, там только от пяти человек на собрании было сказано. У тебя плюс два варна. Хорошо, без проблем. Сейчас жалоба на форум пойдет и будут... Сейчас решение. ты нахуй пойдешь, я а я не на форум, работать. понял? У тебя что, претензия какая-то есть, серьезно? Ну, позови сейчас админа какого-то. Не спросил, прежде чем тэпнуть, он тупой, блять, или что. Смотри, а если он сейчас сматерился, это плюс варнер или нет? Ну, он, поскольку Смотри, уже до нас создатель. В какой ну, смотря в ту ситуацию, то, что мы стояли, говорили, склад то, что ты туда-туда пойдешь. Ну, только в плохой форме. Да, смотри, какой досоздатель. Ой, не какая ситуация, эти еще. А полетели на крышу, он да расскажет, в чем дело, дело, и я тоже расскажу. Ой. А то ты ходишь на меня, стучишь уже, кажется, второй раз. И не ты один. Нет, я ему задал вопрос, а не стучал. Ты, ты стучишь <связано> на меня, ты хочешь на меня настучать, чтобы написать жалобу Нет, на форум. Нет, если бы я стучал, я бы ему рассказал, какой бы ты плохой. Я вот так буду вот говорить. Да, конечно. А не вопрос, типичный. В, чем да, в чем претензия? В чем претензия? это заключается претензий заключается в том то что ты тэпнул человека к себе даже не спросив его об этом автора ты выдал неверный хорошо план. первое я тебе объясню сейчас он находился со мной в этом якобы рп процессе и он нарушил правила у него смысла нет спрашивать, он просто убежал в подземку, нарушив правила ФИРРРП Хорошо, второй момент, по неправильному бану Неправильный бан, в каком месте он неправильный? Чем нарушил ФИРРРП? Так, да. смотри, ты ему выдал за ФИРРРП, но там ФИРРРП не было, там был пауэргейминг Не-не, смотри, объясняю, объясняю, смотрите, как эта тема работает а, То есть, когда человек с катаной, он может убежать от а, хоть пятерых госов он может убежать, Ага, хорошо Но именно нападать на них а будет, меня послушает кто-то, нет? Тогда уже будет... ну, давай, он, давай, не... он не держал эту катану изначально. А, катану может достать, все равно. Ну же... значит он будет, он будет нон РП, и... какого хуя он достает катану в ответ на оружие у челиков троих, которые за ним бегут. У него один и тот же срок бана Там будет, понимаешь? Не будет по правилам. Так можно. Значит, тогда ПГ. Я тогда его перебаню. А в этой ситуации ПГ тоже нет, он может убежать. Именно. У него правило маньяка он, он запрещает ему делать что-то такое, если люди больше двух человек с оружием. Два и более. А он нападал на вас? Он нас не слушался. Он ФРРП не отыгрывал в этот момент. Когда он без катаны был, он не отыгрывал ФРРП. Ты понимаешь? Нет, он просто без оружия от нас отбегал. Говорит, нет, я не стану лицом к стене. Так, а когда у вас трое было? Да, нас было трое. А, ну тогда другое дело. Если когда их было трое, он не вставал лицом к стене, когда у него не было катаны в руках. Тогда. Ну. А я об этом и говорю. Я пытаюсь объяснить. Они просто тэпаются, рассказывают о том, какой я плохой. Вот, у меня есть есть ли нарушение или нету. Важно уметь в дипломатию, друзья мои. Важно уметь разговаривать. Разговоры и обсуждение проблемы всему голова. Это касается абсолютно всех областей. Если вы умеете что-то обсуждать и высказывать, то вы обречены на успех.